спасал человека. Какого нахер человека ты спасал? Приказали. Ты мразь людей наших да. валишь, да. пидор! Этот да. этого человека завидели, ребята. Вот этот человек еще у нас в Харьков города ебашут, блядь! Ты кто? Звание? Фамилия? Да. Спасатель. Спасатель. Звание? Капитан. Это Капитан? Отказание. Капитан чего? Поисковая часть 75-390. Место дислокации.